Сегодня мы будем делать вот такую татушку. Такой трафарет на плече у девушки. Перед тем, как нанести трафарет, нам нужно обязательно поскрабить кожу. Я беру скраб, деливаю и скрабим, чтобы татушка держалась долго. бразильные частички, которые убирают умертевшие клетки кожи, и у нас чистая кожа становится. Дальше. Отсушили. Теперь можем поступать к работе. Начищенную кожу мы клеим у нас уже без... Значит, на пленке поэтому плюс Дать им капель подсохнуть, чтобы он схватился. Вода нет. Это переход, это Все, красиво.